Команда для управления пользователями и группами. Для работы с перечисленными файлами есть набор утилит. Конфигурационные файлы можно также редактировать текстом редактором, но не рекомендуется это делать, чтобы не допускать ошибок. Команда группа ADD, групп мод, групп дел. Это набор команд для добавления модификации удаления групп. User ADD, User Mod, User Del. А, набор команд для добавления модификации удаления пользователей. JeepSvd. Команда для модификации файла etc.group pv sek и grp sek команды для проверки целостности файлов ETC, PSVD, ETC Group. Но обо всем по порядку. Давайте более подробно разберем каждую из этих команд. И начнем мы с команды UserADD. Команда UserADD. Добавление новых пользователей в систему. Формат команды простой. UserADD. Пробел опции, Пробел логин. Опции являются необязательными. То есть можно и не указывать опций. Для добавления пользователя с именем User3 выполняем команду UserADD пробел User3. Так будет добавлен новый пользователь в систему с именем User3, но аккаунт будет заблокирован до тех пор, пока на него не поставят пароль. Сделать это можно будет командой по СВД. Давайте переместимся на консоль и добавим нового пользователя в систему. Выполню команду UserADD User10, к примеру. Вот я добавил одной командой нового пользователя в систему, но подключиться из-под этой учетной записи пока нельзя, она заблокирована, на нее необходимо с помощью команды PSVD установить пароль. PSVD пробел user10, для кого мы пароль хотим установить, нажимаем Enter и указываем новый пароль. Все это, учетная запись активирована, можно подключаться в систему из-под нее и работать. Давайте разберем опции команды User ADD. Опций их много, я разберу только самые такие популярные. Минус C – это добавление комментария. Минус D – задать домашний каталог. По умолчанию используется Home. Если хотите что-то другое, с помощью D можно будет это указать. Минус E – когда этот аккаунт будет отключен. Дата – когда этот аккаунт будет отключен в формате YYYY. ММДД То есть Y это год, М месяц, Д день Минус F Количество дней перед полной блокировкой Аккаунта Значение 0 означает блокировку аккаунта Сразу же после истечения срока действия аккаунта Значение минус 1 означает, что аккаунт не будет заблокирован После истечения срока действия пароля Минус G малое Название группы или ее гид Минус G большое Список дополнительных групп. Минус M малое. Создать домашний каталог, если его не существует. Минус M большое. Не создавать домашний каталог. Минус N. Не создавать индивидуальную группу для пользователя. Минус R. Создать пользователь с вид меньше чем 500 и без домашнего каталога. Минус P. Пароль будет зашифрован с помощью крипт. Минус S малая позволяет задать shell. По умолчанию баш используется. Минус UIT пользователь. UIT пользователя должен быть уникальным и больше, чем 499. Мы переходим к следующей команде. Команда мод Изменение информации о пользователе. Команда позволяет модифицировать аккаунт пользователя. Формат команды мод пробел опций, пробел логин, где логин это имя пользователя. Пример изменения Shell а пользователя со стандартного bin-bash на bin-tc-sh показан на экране. UserMode минус s bin tc и пользователь, для которого мы хотим установить этот Shell. И давайте рассмотрим опции для этой команды. Команда UserMode. Минус d изменение домашнего каталога. Минус s изменение Shell. Вот как раз в примере мы сейчас это видели. Минус p Изменение пароля, минус g мало изменений первичной группы и минус g большое изменение дополнительных групп. Мы переходим дальше. Удаление аккаунта пользователя. Для удаления аккаунта пользователя применяется команда userDell, опции, если мы какие-то опции хотим задать, и логин. Логин это имя пользователя. Для удаления пользователя user3 выполним команду, указанную на экране, то есть userDell, пробел, user3. Ничего сложного здесь нет. И давайте рассмотрим опции команды UserDel. Минус F – удаление онлайн пользователя. Опция позволяет удалить пользователя, пока он находится в системе. Это также позволяет удалить домашний каталог, когда его использует другой пользователь. Или файл почты mailspool не принадлежит указанному пользователю. Опцию стоит использовать с осторожностью. Минус R – удаление вместе с домашним каталогом и почтовым ящиком. Файлы в домашнем каталоге пользователя будут удалены вместе с самим домашним каталогом и почтовым ящиком. Пользовательские файлы, расположенные в других файловых системах, нужно искать и удалять будет вручную. Переходим дальше. Команда групп ADD. Добавление новой группы в систему. Формат команды групп ADD. Опции и... Группа. Пример добавления новой группы показан на экране. Группа DD, пробел и название новой группы. То же самое, как и добавление нового пользователя, в общем-то. Давайте переместимся на консоль и добавим новую группу в систему. Группа DD. Группа DD. Супер -групп какая-нибудь пусть будет. Все, группа добавлена. Она будет теперь у нас в файле. ETC, ETC групп присутствовать. Да, вот в самом низу ее гид 505 у нас теперь. Вот так вот просто добавить группу. Переходим дальше. Опции команды групп ADD. Минус G малый указать гид. Минус R создать системную группу с гид меньше, чем 499. Минус F генерация другого гид, если такое уже существует. Минус O добавить группу с неуникальным гид. И минус Окей, большой это переопределение опций по умолчанию. Опции по умолчанию берутся из файла utcлогинdevs. Переходим дальше. Команда групп мод. Модификация группы. Команда позволяет изменить название и гид группы. Формат команды мод опции и группа. Имя группы. Поменяем название группы Jazz Group на New Group. И ее гид с 501 на 510. Пример этот показан на экране. То есть все просто. С помощью опции G мало мы указываем новый гид. С помощью N малой указываем новое название для группы. Ну и в конце мы указываем а, имя группы, для которой мы хотим эти как раз изменения там применить. Переходим дальше и вот рассмотрим как раз эти опции то, что в примере сейчас использовалось. Минус G малое числовое значение группы ID, новое которая будет. И с помощью минус N можно указать новое на имя для группы. Команда групп DEL, удаление группы. Формат команды групп DEL, пробел, имя группы, которую мы хотим удалить. Пример удаления группы jazz group показан на экране. То есть групп DEL, пробел, group Этой команды мы удалим группу jazz group Переходим дальше. Команда GPSVD. Команда GPSVD позволяет управлять файлами ETC групп и ETC G Shadow, устанавливать пароли на группы, добавлять и удалять пользователей из групп. Формат команды GPSVD, опции и имя группы. Установим пароль на группу. Как это можно сделать? Вводим команду GPSVD, пробел и имя группы, для которой мы хотим установить пароль. И как добавить пользователя? User в группу User2. Это gpsvd минус а, юзер, пробел, юзер 2. С помощью опции а мы указываем пользователя, и дальше через пробел мы указываем имя группы, в которую мы хотим его добавить. Пример показаны на экране. Давайте переключимся на следующий слайд и разберем опции команды gpsvd. Минус а, малое, добавление пользователя в группу. Минус д, удаление пользователя из группы. Минус R большое отключение доступа по паролю к группе через команду new.grp. Минус R малое удаление пароля группы. Минус A большое назначение администратора для группы. И минус M большое добавление множества пользователей в группу. Команда PVCK. Проверка целостности файлов паролей. Команда проверяет файл etc.psvd и etc.shadow на наличие ошибок и выводит статистику. Формат команды pvck, опции – shadow. То есть можно указать, какой файл проверять – psvd или файл ETC shadow. По умолчанию файл etc.psvd проверяется. И результат выполнения этой команды представлен на экране. Ну, здесь популярные достаточно ошибки показаны. То есть для некоторых пользователей не создан каталог. То есть... Домашний каталог не существует. Это можно исправить вручную будет. Затем давайте теперь разберем опции команды поиска. Опции минус q отображать только ошибки, минус r выполнять поиски в режиме ли и минус s сортировать записи в etc по и etc shadow. Эта команда может использоваться для того, чтобы какие-то незначительные ошибки находить в этих файлов и затем их исправлять. Мы переходим дальше. Команда grpc Проверка целости файлов групп. Команда grpc проверяет файлы etc.group и etc.gshadow на наличие ошибок и выводит статистику. Формат команд grpc r малая, возможна опция, и дальше через пробел мы указываем, какой файл мы хотим проверить, etc.group или etc.gshadow. По умолчанию проверяется файл etc.group, результат Выполнение этой команды представлено на экране. Команда позволяет найти какие-то некритичные ошибки в этих файлах, которые можно впоследствии исправить вручную. Ну, рекомендуется использовать для работы как с пользователями, так и с группами соответствующие команды, чтобы подобных ошибок не возникало. Такие ошибки обычно возникают, когда файлы редактируются вручную с помощью текстового редактора. Опция -r мало сообщает команде, что нужно работать в редон ли режиме. Это означает отрицательный ответ на все предложения скорректировать файл в случае нахождения в нем ошибок. Переходим дальше. Команда PSVD. Смена пароля. Для смены пароля используется эта команда. В качестве аргумента необходимо передать имя пользователя. Если имя пользователя не задано, то будет предложено сменить пароль текущему пользователю. Формат команды PSVD, пробел опции, пробел имя пользователя, которому мы хотим установить новый пароль. Пример выполнения этой команды представлен на экране. Для смены пароля пользователя User2 выполняем команду PSVD пробел User2. Чтобы сменить пароль текущему пользователю, просто выполняем команду PSVD без каких-либо опций. После добавления в систему нового пользователя, его учетная запись находится в заблокированном состоянии и подключиться в систему он не сможет. Чтобы ее активировать, на нее необходимо установить пароль с помощью команды «ПСВД». Дальше переходим. Команда «Чейдж» — устаревание пароля. Команда используется для изменения информации об устаревании пароля пользователя. Формат команды «Чейдж» — «Опции» — «Пользователь». Чтобы посмотреть информацию об устаревании пароля для пользователя user1, выполняем команду change-l user1. Чтобы внести изменения в эту информацию, выполняем команду пробел user 1 И в интерактивном режиме задаем новые настройки. Давайте переместим сейчас на консоль и поработаем с этой командой. У меня есть пользователь user10. Выполняю команду change-user10. И теперь в интерактивном режиме мне нужно будет ответить на ряд вопросов, чтобы новые настройки вступили в силу. Первое. Минимум пароль Age. Минимальное количество дней, которое должно пройти, прежде чем пользователю будет разрешено поменять пароль. Я оставлю здесь 0, нажимаю Enter. Пусть меняет пароль так часто, как захочет. Дальше. Максимум пароль Age. Здесь сейчас у нас очень большое значение. Я поставлю 90. Пользователь должен менять будет пароль каждые 90 дней. Last password change. Когда пароль последний раз менялся. Ну, собственно, сегодня он, допустим, и менялся. Password expiration. Warning. За какое количество дней до истечения пароля начинать выводить уведомления? За неделю, за 7 дней до истечения. Password inactive. inactive. Число дней после истечения срока действия паролей перед полной блокировкой аккаунта. Я ничего не меняю. Нажимаю Enter. Account expiration date. Когда истекает срок действия аккаунта. Отрицательное значение отключает этот счетчик. Нажимаю Enter. И теперь давайте посмотрим, что мы там поменяли. Да, действительно, максимум number of days between password change. Максимальное количество дней, в течение которых должен пароль меняться. Пароль не сможет пользователь использовать больше, чем 90 дней. Это вполне нормальная практика. Вот. Чтобы получить дополнительную справку по этой команде, можно выполнить ее с опции Help. Либо почитать справку по этой команде, если какие-то моменты будут вам непонятны. Здесь, в принципе, все написано. Мы возвращаемся. Ну и давайте подведем с вами итоги по безопасности пользователей и групп. Первое. Удаляйте неиспользуемые учетные записи и группы. Второе. Используйте сложные пароли. Третье. Заставляйте пользователей регулярно менять пароли. С помощью команды Change можно задать количество дней, через которые пользователь должен будет поменять свой пароль. Четвертое. Установите тайм-аут на неактивное состояние учетной записи. После его достижения произойдет автоматическое отключение от системы. Это спасет систему от забытой открытой консоли, особенно консоли рута. Для установки тайм-аута всем пользователям в файл ETC добавьте такую строку. Тайм-аут равняется 1200. Тайм-аут указывается в секундах. В данном примере это 1200 секунд, то есть 20 минут. Ну и конечно же смотрите каких пользователей вы добавляете в общие группы. Нужно понимать, что после того, как пользователь будет добавлен в какую-либо группу, ему будет открыть доступ ко всем ресурсам этой группы.